Не дошло никаких свидетельств о наличии живописи языческого периода. Я вам больше скажу, раскрою «страшную» в кавычках тайну. Вот эти вот все изображения якобы славянские, вот эти грудастые птицы-берегини, львы, значит, солнце с ликом, вы не поверите, они все восходят, Ой, они все восходят к декорациям, к снегурочке Островского, понимаете? Когда надо было ее поставить, надо было сделать брендеево царство, понятно, да? Ну вот художник, не помню, по-моему, Коровин интерполировал. Вот как бы это должно было выглядеть. Понятно? Немножко опираясь на деревянную резьбу. Но самое интересное, что русалки и львы на створках окон в деревенских домах, известно нам с середины 19 века, именно тогда появились. И никакой древнеславянской вот тропинки, которая ведет к язычеству, нет у нас. И петушок, флюгарка, это немецкая, конечно, понятно? Потому что если вы хотите русский флюгер увидеть, вы сходите, пожалуйста, в летний санкт, к летнему дворцу Петра Великого. Вот там вы увидите русский флюгер у него. И это не петушок на спице стал стеречь его границы. Это немец, петушок, это немецкий, это символ кальвинизма. А у Петра Русский флюгер. А знаете, что за флюгер там? Никогда не видели. Георгий победоносец на коне с копьем. Вот это есть русский флюгер. Мы только можем предположить, что каким-то образом краска использовалась, наверное, для раскраски плоскости, то есть стен. Может быть внутри, может быть снаружи. Но у нас нет ни одной фигурной композиции. Вы понимаете? Нет. Можно только подозревать, что пластическое изображение все ушло в резьбу, выдалов. Но это опять это подозрение. А то, что нам есть древняя русская живопись, это с принятием христианства. Вы прекрасно понимаете, о чем речь сейчас пойдет. Об иконе, о фреске и о мозаике. Никаких языческих артефактов ну, не дошло, кроме раскраски керамики. Но там лошади и петухи, образно говоря, причем неполноценные с телом, а вот это вот как дети делают, контурные, оберег, не более того.